Это тот жилой комплекс, где квартиры максимально всегда продаются, сдаются, перепродаются. Можно приобрести черновую, можно приобрести готовую с ремонтом. Безумное количество здесь, знаете, всякой разной коммерции. Коммерции вот на вкус и цвет. Голодными вы никогда не останетесь. Переехать и думать, что же мне со своими детьми делать. Да вот сюда, пожалуйста, отдавать. Вот есть даже территория развития детей. В этом комплексе у нас есть варианты по 8 миллионов рублей. Готовые на верхнем этаже, друзья, я вас всех приветствую. Вы на нашем канале Сочи ДВ. Я начал нестандартно интересный обзор, да, я начал сразу же с парковки. 23 год на дворе, у нас январские праздники, мы делаем, начинаем свой видеообзор с какой-то интересной парковки. Ну, друзья парковочный паркинг, 5 уровней. Если у нас паркинг, значит, у нас должен быть очень интересный жилой комплекс. Ну, я как бы так это себе представляю. Есть где машины поставить? Да. Позади меня очень хороший, интересный паркинг. Друзья, что я вам приехал, хочу интересного показать. Есть у нас в Сочи наша знаменитая сочинская общага. Это тот жилой комплекс, где квартиры максимально всегда Продаются, сдаются, перепродаются. Можно приобрести черновую, можно приобрести готовую с ремонтом, для сдачи, для отдыха, для там пассивного дохода. Вот, наверное, в каждом городе есть такой комплекс, где, ну, знаете, вот назовем его, вот, какая-то местная городская общаться. Вот это наш комплекс. Да, друзья, это комплекс «Раз, два, три». Давайте я вам сейчас покажу максимально, что у нас здесь есть. Все уставлено машинами. Вот такой вот у нас очень интересный паркинг. Раз, два, три, четыре, пять. Пять парковочных этажей. На первом этаже коммерция. Коммерции здесь максимально много. Что у нас здесь? Сейчас прогуляемся, я вам покажу дальше. Да, посмотрите, это речка Соченко, да, Сделана в виде каскада такого переливного. Когда идут у нас дожди, массивные, обильные дожди, она хорошо разливается. Ну, а сейчас такая водичка, знаете, хочу сказать, даже светленькая. Ладно, мы сейчас-то не о водичке, а мы о жилом комплексе. Комплекс раз-два-три, это тот комплекс, за котором мы постоянно говорили. Но как-то давно мы не делали по нему обзор, потому что комплекс состоит из трех корпусов все корпуса они уже полностью сданы люди живут люди что-то перепродают люди сдают на этом получают деньги машин здесь битком коммерции битком всего в шаговой доступности все что удобно да многие думают у нас большинство людей ориентируется на торговый центр море мол до торгового центра море мол у нас в шаговой доступности буквально дойти ровно здесь ну, наверное, 5-10 минут вы будете возле торгового центра Моримол. Погода сегодня у нас очень чудесная. Солнышко светит, дороги полупустые, люди до сих пор пьют. А я вам сейчас покажу весь вот этот комплекс. Друзья, вот чем мне нравится, да, вот этот комплекс раз, два, три. В первую очередь он берет свои локации. Иду напротив солнца, но очки специально не стал надевать. А у этого комплекса нет балкона, под слово совсем. У него панорамное остекление, все... Окна витражные, в пол, начиная от потолка да, до самого пола. Что у нас здесь? Три корпуса, они все разноцветные, корпуса интересные, есть детские площадки. А, mm -hmm. Безумное количество здесь, знаете, всякой разной коммерции. Коммерции вот на вкус и цвет. Голодными вы никогда не останетесь. Если вы захотите что-то приобрести себе, пойти а, покушать, заказать выпечку, магазинов, магнитов косметики, аптек. Ну, то есть здесь этого битком, этого навалом просто. Что здесь еще интересное? Да блин, сам по себе комплекс интересный. Вот это, знаете, это тот комплекс, куда можно э, переехать, жить. И вы будете в самом центре событий. Посмотрите, вот какой вот идет серьезный дядька. Вот он. он вам тоже передает привет, Александр. Я всегда красивый. Всегда красивый. Вот так вот, видите? Здесь даже можно идти и встретить своего коллегу, который всегда красивый и всегда в рабочем настроении. Но кто же мне там уже звонит? Так, давайте дальше. Что у нас, друзья, здесь есть? Да все здесь есть. Вот любой вопрос, который вам приходит в голову, наверное, задавайте его сами себе. А если там что-то, то-то или это, да, сто процентов есть. Давайте я вам покажу, как выглядят эти дома. У нас вот э, дома такие огромнейшие, э, дома цветные, полуцветные. Есть паркинг закрытый, открытый, надземный, всякого разного уровня паркинг. Э, с парковкой застройщик здесь в последнее время да, порешал как бы вопросы. Многие думали, вот машину некуда ставить. Да, машин полно где ставить. Во дворе, при домовой площадке кто-то там стоит кричит, у кого-то что-то не получается. Первый этаж, это максимально полностью все коммерция. Детские площадки, люди играют, дети играют. А, здесь есть Яндекс Яндекс.Маркет, Дон Табак. Максимально все, что хотите, здесь есть. Так, давайте, вот целая территория развлечения для детей. А, вот эта детская площадка полностью огорожена, там дети играют футбол, волейбол, баскетбол. А, посмотрите, у нас январь месяц, праздничные денечки, но у нас травушка-муравушка зелененькая, кто-то у нас гуляет с собаками выложили здесь выходили туи, точнее скажу ну, по крайней мере, давайте, друзья, скажу так, вот нравится ли мне этот комплекс да, мне комплекс нравится и я даже сам подумываю взять и переехать сюда в этот комплекс жить самое главное, все в шаговой доступности центр, э, вот у нас паркинг в 5 уровней и вот такие вот высокие дома из трех корпусов Друзья, сам по себе комплекс огорожен, да, есть у нас спортивные снаряды, куда можно прийти, да, утром, вечером позаниматься спортом. Вот так вот выглядит красивенно наш комплекс. Помоечки, которые мы мимо сейчас проходим, ну и детские площадки. Давайте рассмотрим, что у нас там детвора гуляет, играет, что делает. По крайней мере, всегда можно будет, знаете, шпанюков своих отпустить и пусть они бегают по детской площадке, побегают, поиграют парочки, да кто же у меня там такой неугомонный, звонит и звонит, ну позже перезвонит, сейчас мне не до разговорчиков. Так, вот смотрите, детвора играют у нас в футбол, детей на самом деле хочу сказать очень много, прям большое, огромное количество. Если у вас детвора хочет играть в футбол, вот однозначно им есть футбольная небольшая площадка, вот по крайней мере есть где детям отдохнуть, да. Если вы хотите äh, переехать и думать, что же мне со своими детьми делать, да вот сюда, пожалуйста, отдавать. Вот есть даже территория развития детей. Номер телефона, хотите, заранее узнать, да, что они там могут, как ваших детей развивать. Все мамули, повыходили, погуляли. Ну, хочу сказать, мне площадки нравятся. Есть где здесь отдохнуть. Ах, на улице погода располагает. Назовите мне хоть один город такой, где у нас в январские праздники тихо, спокойно, хочу сказать, ветра нет. Ветра нет, потому что вот эти массивные гиганты, да, они полностью загораживают весь вот этот ветер, да, наверное, вот так назовем. Что здесь еще у нас? Более-менее вам интересного показать Потому что комплекс готовый Сданные все корпуса В основном люди живут Во всех корпусах, во всех квартирах Но есть квартиры здесь, которые еще Без ремонта Кто-то там ругается на четвертом этаже Видимо у кого-то Новый год не задался Ну Ничего страшного а, Можно расставить свои Автомобили Вот такие вот парковочные места Я так понимаю, что люди их повыкупали Это частные частной собственности. Ну, по крайней мере, можно у кого-то даже снимать. Есть целая куча кафешек, ресторанов, магазинов, аптек. Поэтому, друзья, если вы хотите рассмотреть что-то в этом комплексе, то, конечно, есть самые лучшие варианты. Вот, друзья, чтобы вы даже не думали, посмотрите, люди уже едут сюда, сумками переезжают, потому что постоянно здесь есть кому снимать, кому сдавать, перепродавать. Это вот Та ниша которая ну наверное она всегда будет пользоваться спросом дорога у нас прямо прошла буквально здесь в 10 метрах у нас какая-никакая полиция здесь есть и торговый центр нам самое главное торговый центр чё нам эта полиция мужичок идет сморкается. и наша речка реченька сочинка так ладно вот так вот выглядит наш комплекс Три, два, один, раз, два, три. Без разницы, считайте, как только хотите. В этом комплексе у нас есть варианты по 8 миллионов рублей. Готовые на верхнем этаже. Есть с ремонтом, есть без ремонта. Варианты очень интересные. Если кто-то хочет рассмотреть, пишите, звоните нам, потому что мы дадим вам лучшие варианты. Выкатим вам огромнейший список. Это тот комплекс, где можно всегда приобрести недвижимость, да, приобрести квартиру и сразу же ее выставить на перепродажу. Это тот комплекс, где можно приобрести и сразу же ее сдавать. Это тот, знаете, друзья, я вам скажу комплекс, где можно готовую квартиру уже приобрести и, пожалуйста, переехать жить. Нравится ли мне этот комплекс? Да, нравится. Здесь абсолютно все в шаговой доступности. Итак, друзья, давайте мы будем подводить с вами итоги. Это был небольшой обзор, потому что вы за этот комплекс кто-то знает, кто-то не знает. Самое главное, здесь максимально есть что выбрать. Это, ну как вот изначально мы всегда говорим на всех наших видеообзорах, на прямых эфирах, что ну, это наша сочинская общага где можно выгодно, всегда выгодно приобрести квартиру, и она будет пользоваться у вас спросом. Она будет приносить вам плоды, она будет приносить вам э, радость жизни, потому что у вас есть недвижимость в городе Сочи. И при этом, друзья, если вы хотите приобрести себе выгодно квартиру, хотите приобрести в ипотеку, за наличные средства, за 8 миллионов рублей недвижимость в городе Сочи, в готовом комплексе, где все в шаговой доступности, пишите, звоните нам, мы дадим вам самые лучшие условия. Потому что весь пул этих квартир есть максимально только у нас. С ремонтом, без ремонта, на разных этажах. Поэтому, друзья, если вам понравился этот комплекс, на самом деле, скажу по-честному, нравится ли мне этот комплекс? Да, однозначно нравится и максимально нравится, потому что у него локация. Ну, это, наверное, единственный комплекс, который находится у нас готовый, сданный, уже полноценно живет с максимальной коммерцией в центральном районе города Сочи. А самое главное, у нас все ориентируются, а где же у нас... Торговый центр, море мол А сколько дойти до торгового центра? До торгового центра дойти все в шаговой доступности Буквально 5-10 минут Подписывайтесь, ставьте лайки Колокольчик, уведомления Не пропускайте, потому что впереди будет Что-то самое интересное Меня зовут Иван Я специально показал этот комплекс для вас